Добрый день, меня зовут Юлия, я менеджер отдела продаж компании «Развитие». Сегодня хочу рассказать вам про наш жилой комплекс «Виноград». В нашем комплексе 11 четырехэтажных домов, 220 однокомнатных и двухкомнатных квартир с полной отделкой от застройщика. В каждой квартире предусмотрено кладовое помещение. Жилой комплекс расположен в курортном поселке Супсех, из квартир которого открывается прекрасный вид на море, горы и город Анапы. Поселок расположен всего в двух километрах от Анапы и 10 минутах от пляжа Суко. У ЖК Виноград единый архитектурный стиль, современная классика. Монолитная технология строительства, фасады облицованы кирпичом, панорамное остекление и французский балкон. Комфортные и безопасные детские площадки будут огорожены по всей территории. Также на территории комплекса находятся зоны отдыха и велопарковки, озеленение по всей территории. Также стоит уделить внимание входной группе, спокойная цветовая палитра, современный и стильный дизайн, много пространства. Тут вы можете увидеть поэтажный план. Функциональные планировки, которые будут соответствовать современному образу жизни каждого человека. Просторные кухни-гостиные, удобные спальни и санузлы. Все квартиры в ЖК-виноград будут сдаваться с качественным ремонтом от застройщика, кухорный гарнитур и сплит-система в каждой квартире. Санузел оборудован качественной сантехникой и облицован керамической плиткой. Однокомнатные квартиры, прихожая 4,6 квадратных метров, очень просторная из которой мы попадаем в санузел, его площадь 4 квадратных метра. Кухня-гостиная 17 квадратных метров. Гостиная очень светлая и просторная. Уютная спальня 11,3 квадратных метра. Попадаем на лоджию 3,2 квадратных метра. Двухкомнатные. В этой квартире два санузла по 3 и 3, квадратных метров с душевой кабиной и ванной. Кухня-гостиная 17,7 квадратных метров. Две спальни 10,6 и 12,2 квадратных метра, из которых можно также сделать детскую комнату. Мы предлагаем несколько вариантов оплаты. Ипотека, субсидированная ипотека, военная ипотека, рассрочка, дистанционная сделка. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их по номеру телефона, который вы сейчас видите на экране. Всем большое спасибо за просмотр. До свидания.